Привет, друзья! Рада вас видеть на новом уроке. Сегодня мы будем рисовать новогоднего зайчика, кролика. Точнее, в новогодней шапке, в мешочке и в окружении шариков и даже снега. Я буду использовать обычную пастельную бумагу. Эта бумага не абразивная, то есть такая классическая пастельная, но с довольно небольшой фактурой, чтобы мы все-таки могли с вами детальки прорисовать. И давайте начнем намечать я буду карандашом вот таким от derwent и соберем дальше наборчик уже для для цвета собственно давайте сейчас основные я мелкие карандаши подберу и расскажу вам что будем использовать нам понадобится не так много оттенков я думаю какие-то яркие мелки обязательно с вами возьмем в особенности чтобы были чистые яркие белые красные оранжевые цвета, с помощью которых мы будем делать атрибуты вроде шапочки, да, вот этого мешочка, блеска на елочных шариках и так далее. По карандашам тоже нужны будут основные и какие-то нейтральные оттенки для прорисовки более точно красные, бордовые, различные желтые, бежевые, коричневые, белый, ну и серый, черный для того, чтобы рисовать нашего кролика. Он немножко с таким коричневатым оттенком, то есть теплый такой цвет, такой коричнево-черный, да, но все равно немножко с теплинкой, поэтому коричневый тоже понадобится. Ну что, давайте уже наметим и по композиции я немного, наверное, подвину все-таки кролика вправо, чтобы он смотрелся интереснее. На самом референсе он такой немножечко ушел в левую сторону. Да, мы его капельку с вами подвинем. Но так как он небольшой все-таки по размеру кролик, стоит сначала наметить мешок, в котором он находится. И давайте будем композицию искать. Поэтому мешочек у меня будет заканчиваться где-то вот не у самого краешка, немного подальше я его смещаю. А бумагу у меня вот эта на 20 на 25. Сейчас боюсь соврать, сколько сантиметров сейчас скажу вам точно. Да, по размеру 20 на 25 у меня склеечка, она такая относительно небольшая, но изображение у нас будет в виде такой зарисовки, как открытки. Поэтому этого должно быть достаточно. Ну или вы можете взять, например, какой-то классический формат, например, как А4. Да? Но вот у меня он будет чуть более квадратный, это будет выглядеть довольно неплохо. Мы с вами знаем, что можем и сами немножко композицию перерабатывать по необходимости, поэтому смотрим, как нам лучше это сделать. Шары довольно крупные, поэтому я хочу их сразу наметить. В особенности шарик, который справа, его хочется показать таким довольно большим. Мешок, ну вот так, плюс-минус нормальный, да, по пропорциям. И это значит, что вот если у него белая часть находится вот здесь сверху, даже чуть пониже, то шарик самый большой, видите, он ну, практически как бы доходит на самом деле до белой полоски. Это я к тому, что шары можете прям делать довольно крупными. Можно и даже крупнее, чем там. Это будет выглядеть интересно, и кролик будет более такой милый на фоне всего новогоднего волшебства. Такой миниатюрный. Хорошенький будет. Слева мы здесь с вами просто такой размытый фон сделаем. Ничего лишнего додумывать не будем. но ну и снежочек, да, где-то вот вот так вот пойдет снизу. Пока примерно так. Ну, посмотрю. Конечно, я такой преувеличила шар справа. Ну, пускай. Пускай пока что он будет. А, давайте мы займемся тогда нашим прекрасным кроликом. Получается, лапка у него как раз упирается в край вот этого вязаного мешочка. Поэтому здесь можно ее наметить. И мы его сделаем ну, практически давайте до, до самого верха. Как раз по пропорциям примерно так у нас и должно быть. Да? То есть по размеру, по высоте можно примерно сопоставить кролика и вот этот мешочек, в котором он находится. Он, видите, еще так смешно задней лапкой держится за мешок. Очень мило. Поэтому я вот подстраиваю именно к мешку сначала основные формы. И мы видим, что голова довольно крупная. да, Поэтому тело у нас довольно здесь миниатюрно идет по высоте. То есть оно небольшое. Сразу можете такую довольно обширную щечку ему сделать с одной и с другой стороны. Пока что в виде такой смешной груши все это намечаем. Дальше ему будем примерно вот сюда добавлять шапочку. Или слишком огромного я его сделал. Но сейчас, если что, скорректируем. В пастели хорошо, что можно какие-то вещи немножечко будет передвинуть и там пересмотреть, если что. Хочется его все-таки такого сделать прорисованного относительно. Ушко примерно где-то до шапки доходит. И давайте будем уточнять из того, что сделали. Видите, я привыкла еще работать на абразивной бумаге. Поэтому, когда бумага вот такая у нас классическая, пастельная, я ее постоянно размазываю. Но намечаю я все-таки темным карандашом. Поэтому видно, видно будет. Но вы стараетесь тоже это делать аккуратно. Получается, справа у нас вот такая круглость на мешочке идет. Беленькая. Дальше... Дальше кролик у нас все-таки чуть-чуть поближе. Расстояние здесь небольшое. Уголочек сам можно немножко побольше вот этот продавленный от мешка. Немножечко будем мордочку опускать. Чуть-чуть у нас вниз подвинется сейчас кролик, потому что я вижу, что прям такое большое расстояние получается. Все лишнее потом с помощью клячки уберем, либо просто растушуем, потому что, скорее всего, мы с фона и начнем. Поэтому с фона можно будет скорректировать. Так, здесь у нас белые участки, которые идут посередине. Наверху, получается, идет тоже светлая полосочка. И потом мы сюда добавим такие бровки, которые торчат из-под шапки ухо и собственно вот идет наша шапочка вот так ее тоже чуть-чуть прогибаем чтобы она была более интересная по форме и она будет немножечко вот так уменьшаться сокращаться бомбончик тоже чуть-чуть пододвигаем получается носик у нас соответственно да, галочка такой Посередине, тоже чуть-чуть пониже. Угу. Ну, примерно, да, где там глаза у нас находятся с одной и с другой стороны. Теперь можно чуть-чуть уточнить поподробнее, немножко больше деталей сделать. Ну, акцент больше, конечно, будем делать. На такое настроение на яркое, чтобы на все контрастное получилось и мы с вами передали красиво фактуру чтобы кролик у нас был мягкий и пушистый чтобы фактура мешочка была передана да и плюс шарики то есть везде получаются такие разные фактуры это очень здорово потому что вместе будет выглядеть интересно все такое разное будет по текстурам так Кролика, в принципе, допустимо здесь сделать немножко смешным. Сейчас он у меня такой грустненький. Мы ему поднимем чуть-чуть вот так щечки. Здесь, где потемнее зона, там уже идет тень. Вот подбородочка потом и ниже как бы свисают вот такие пушистые его щеки. У меня он, правда, такой грустный. В цвете тоже какие-то нюансы. Они скорректируется поэтому сильно не переживаем сейчас ушко уводим наверх второе ухо вообще там шапки до да, находится так по шапке в принципе можно сделать чуть-чуть ее левее подвинуть сейчас видите довольно много у меня таких дополнительных линий но главное, чтобы были верные, чтобы мы их не потеряли. Здесь идет наша шапочка. Так, щечки чуть-чуть уточняем по пушистости. Сделали так, давайте смотреть покрупнее на лапку. Что у нас в лапке тут происходит? Есть ощущение, что она у него чуть-чуть такая с желтеньким, да, то есть с желтым оттенком идут длинные волоски, а такие же, как и рядом с носиком. Интересно, да, по цвету. Сделаем обязательно с вами туда. Добавим небольшой теплый оттеночек, чтобы натурально выглядело. Здесь пушистость мы наметили. Дальше вот тут тоже темненький участок идет. Здесь лапа. Хорошо. Ну что, что касается мешочка, да, давайте его проверим. Тоже округлая форма идет снизу, слева, да. И вниз тоже уходит такая кругленькая. То есть прямой мешочек не делаем, стараемся небольшой изгиб ему дать. По вот этим линиям вязки, да, как мы их будем делать. Сейчас, в принципе, не обязательно их все прорисовывать. Можете себе только наметить вот такие полосочки. Потом из них мы уже сделаем фактуру вот такой вот вязаной корзинки. Это будет делать не очень сложно и всегда очень эффектно, красиво получается. Дальше давайте смотреть на шарики и еще раз проверим. Да, чуть-чуть все-таки поменьше правый шар с которым я так размахнулась хорошо но вот мне хочется главное чтобы он уходил вправо потому что по композиции будет красиво если он либо туда уходит либо заканчивается раньше да чтобы у вас он не упирался прям в краешек ровно и намечаем ему его такое блестящее завершение все этого достаточно а дальше у нас полностью практически виден шарик, который находится левее. Он пускай тоже так чуть-чуть заходит на крупный шарик справа. Его по форме уточняем. И пока что тоже без текстуры. Это уже в цвете мы с вами доделаем. Тоже чуть крупнее вышел, но пускай будет. И я сделаю поменьше следующий. Будет у меня такое авторское прочтение немножко нашей картинки. И здесь уже такой какой-то в глубине этого снега еще один шар, и дальше такой фон фон мы с вами сделаем. Можно наметить уровень снега примерно, да, как он пойдет, тоже чтобы красивая линия была, такая интересная где-то выше, где-то ниже, чтобы снежок поднимался. По нашему кролику, в принципе, нормально, можно будет основные вещи уже доделывать в цвете. Сейчас то, что лишнее совсем, ну какие-то да прям темные участки на светлом, их можно будет убрать. Сейчас давайте чуть-чуть я клячкой их скорректирую. А на шапочке, например, там где много черного, хочется посветлее сделать эту область, ну чтобы потом туда белый с черным у нас не перемешивался и был более чистый цвет. То же самое на помпончике. И убираем лишнее по силуэту кролика. Ну, главное, чтобы основные линии у вас оставались и все. Снизу тоже можно чуть-чуть почистить. Просто не теряйте общую форму, которую мы наметили сейчас. Так, ну что, уже красота, да? Новогоднее настроение. Подбираем цвета для фона. Я тут взяла, на самом деле, разных, прям разных. Если бумага у вас вот такая вот ну, обычная, пастельная, да, не абразивная, то стоит взять мелки, конечно, помягче. Если вы используете сейчас, например, абразивную пастельмат или кенсометен стад, что тогда можно взять и какие-то потверже, потому что на абразивных бумагах они работают намного мягче. У меня вот такие средние мягкости мелки – это мелочки от Джексонс, они, ну, знаете, похожи на какие-то не мягкие довольно фаборы, на такие относительно твердые, на минжу тоже похожи, на гендеры, вот что-то такое. Они довольно приятные тем, что не царапаются, но у них такая ценовая категория очень небольшая. Во всяком случае, когда я покупала их изначально, это было, наверное, сколько, год назад, это было в каком-то видео в распаковке. Я, может быть, если не забуду, то прикреплю распаковочку с Джексонса, которая была. Поэтому, если не смотрели, посмотрите, там тоже было интересно. Я к тому, что вот такой набор. У меня он немножко, видите, уже такой потрепанный с добавлением кошачьей шерсти, как и все. Потому что пастель так вот держит эту шерсть от котов. Кто, у кого есть кошки, тот поймет, эта шерсть везде. А, в общем, он стоил там рублей 300. Такой набор, где 24 цвета. Это нормально. То есть это очень бюджетно получается. Сейчас, ну, конечно, наверное, стоит подороже. И вот такой светлый охр. я заполняю. Я ее растушую обязательно. А дальше мы добавим дополнительные оттенки. Идем с вами сверху вниз, потому что так будет удобнее всего работать. Так нам будет комфортнее. И мы не размажем то, что снизу. Потому что если сейчас мы прорисуем с вами всю красоту на шариках, потом это немножечко размажем, будет как-то неприятно. Может быть даже чуть-чуть по краешкам я ставлю фон, чтобы был такой эффект легкости, да, такой больше эффект открыточки. В этом плане серая бумажка смотрится неплохо. Это ну, такой он средний, средний серый оттенок, но больше к светлому, конечно. За счет него цвета будут выглядеть довольно яркими по серединке, а по краям мы сделаем вот такую вот мягкость, и будет выглядеть очень здорово. Когда сейчас заполняем фон и растушевываем, вы можете чуть-чуть заходить на вот эту корзинку, на кролика, то есть все делать сознательно немножечко меньше, чтобы потом мы могли уже увеличивать за счет того, что выйдем за края и у нас не оставалось каких-то просветов между бумагой и ну, самим изображением, да, чтобы все у нас было очень естественно. Так, вот так первый слой я растушевала. Видите, там немножечко вот так они оптич... оптически, скажем так, перемешались. имею в виду бумага и охристый цвет. То есть он чуть-чуть темнее стал и где-то вот такой вот капельку, ну как вот зеленоватый уходит. Так, лишнее убрали. Давайте какой-нибудь яркости и просто других оттеночков посмотрим. Хочу какой-нибудь даже прям... Такой более желтенький взять. Сюда добавить. Вот так вот поактивнее. Парочку мест буквально выделим. А еще какой такой трюк мы можем сделать с вами. Хорошо смотрится, когда идет такой легкий светящийся контур вокруг нашего главного изображения. То есть вокруг кота, хотел сказать по привычке, вокруг кролика. Поэтому рядом с ним... Возьмите какой-нибудь более светло-бежевый, светло-желтый мелок. Если заметите, что у вас он работает не ярко, то можно взять, например, белый и перемешать вот с тем желтым, который мы наносили. Это даст такой дополнительный эффект свечения, потому что то, что сверху, ну вот все кроме тела да, белого, оно у нас не белое, соответственно. И если мы добавим светлый оттеночек рядом, будет как такая вот подсветочка. Вокруг него это еще больше выделит кролика, соответственно, и будет здорово смотреться. Можно то же самое чуть-чуть сделать рядом с корзинкой. Ну вот так вот, да, местечками. И мне бы хотелось потом еще добавить немного эффекта боке. Вот такие вот кругляшки, которые размыты, как огонечки. Это тоже добавляет... Всегда очень праздничного настроения и красиво смотрится. Так. Даже я так, видите, немножко хаотично размешиваю, чтобы все живописно смотрелось, интересно. Чтобы был контраст с более четкой прорисовкой самого животного. Что касается эффекта боке, это вот такие вот кружочки, которые мы сначала ставим довольно ярко. Вы можете их изначально расставить во все те места, где хочется. Я сделаю, наверное, их немножко больше по количеству, чем на референсе. Тут мы вообще какое-то такое непонятное да, свечение видим слева наверху. Я его заменю тоже на огоньки. Пускай у нас будут огонечки. Они не будут прям сильно ярко смотреться. Просто такой вот легкий эффект они будут давать. Потому что белый на желтом он не будет сильно, скажем так, заметен. Посмотрим, как они будут у нас перемешиваться. Первый слой мы растушуем довольно хорошо, чтобы был эффект размытия. И дальше в серединку я предлагаю его уже сделать погуще, этот слой. Можно даже на каких-то участках смешать вот так вот бежевый и добавить туда беленький в серединку. Чтобы потеплее было это свечение Можно не обязательно там белый и желтый. А взять какие-то другие оттенки. Например. Но главное, чтобы тоже светлые. Потому что фон светлый. И иначе ну просто его не будет заметно. Да? Вот этого белого цвета и желтенького И вот прям в серединке этих растушеванных форм. Чуть-чуть добавляем. Можно еще куда-нибудь для... Естественности где-нибудь вот сюда. Чтобы тоже да, огонечки присутствовали. Размешаю желтеньким. Так. Угу. Ну вот, да. Уже сейчас более такой нарядный фон у нас смотрится. А Какую-нибудь еще такой светящуюся мягкость. Можно чуть-чуть слева, скажем, вот так добавить. Бумажка все-таки у нас серая, поэтому я стараюсь прям как-то очень сильно не растушевывать, иначе ну просто белый он не будет так заметен. Такого эффекта вполне достаточно. Далее давайте перейдем к нашей красивой шапке. А здесь лучше всего, если мы изначально с вами сделаем предварительный контур с помощью красного. Поэтому берем самый ваш яркий, но довольно насыщенный, то есть не очень светлый карандашик. У меня это бронзил 31 номер. Он прям такой новогодний красный, можно сказать. И здесь будет происходить, конечно, перемешивание вместе с черным цветом, которым мы намечали изначально все изображение. Поэтому получится, видите, вот такой где-то даже бордовый оттеночек. Так, обвели шапочку. Ну, чтобы за края сильно не выходить, когда будем добавлять уже мелочек. И теперь нам понадобится яркий красный мелок. Тоже максимально пигментированный. Его можно нанести будет хитрым способом. Во-первых, ну вот так заполняя все по центру. То, что касается краешков, это уже можно будет подрастушевать. И сделать это можно будет даже с карандашом. Вот так вот как бы разогнать его в стороны, распределить. А если будет удобнее делать растушевку, вы можете взять какую-то растушевочку И с ней тоже разогнать вот этот красный оттенок в идеале чтобы у нас вся поверхность она была так вот заполнена довольно ровно красным цветом я взяла еще поменьше растушевку чтобы я могла в какие-то уголки подобраться вот так вот потоньше и сейчас она довольно такая темная плотненькая смотрится что дальше можно сделать можно красный снова чуть-чуть добавить на самые яркие участочки, прям побольше поактивнее если у вас он довольно жесткий или средний по жесткости мелочек, то тогда можно чуть-чуть ну, вот так вот понажимать. да? У меня он в принципе мягкий, потому что это мелки из набора сонелье. Они все-таки очень спасают для вот активных таких ярких цветов, потому что хочется яркости все-таки на вот на таких участках. Чуть-чуть можно где-то добавить оранжевенького чтобы был дополнительный такой цвет на шапочке, более алый. И самые-самые такие светлые участки, их можно будет делать даже с осветлением каким-то с например, я сейчас покажу, то есть именно моменты на такие бликовые зоны. У вас он будет перемешиваться с предыдущим слоем и будет как бы давать... Такое розоватое, но теплое свечение. Вот тут очень важно, чтобы мелочки были довольно мягкие и яркие. И за счет фактуры бумаги у нас будет получаться текстура шапочки. Сейчас по цветам поработаем, потом посмотрим, где нам не хватает более таких плотных темных затемнений. Темное затемнение это тавтология. Да? Смотрим складочки. Здесь будет нужен коричневый оттенок, но желательно довольно теплый. Чтобы он в какой-то серый нам не уводил цвет шапки. Так. Чуть-чуть снизу. Еще контур подводим. И мы видим, что справа тоже довольно такая четкая линия бордовенькая. Поэтому коричневый сейчас будет с красным там объединяться. По контуру шапочки тоже прошлись отлично если вдруг до да, слишком переборщили со светлым то мы всегда снова можем взять красный мелок и немножечко его вернуть главное чтобы вот так вот довольно довольно ярко она выглядела а давайте займемся сейчас белым цветом вокруг поэтому можно взять сразу яркий белый мелочек а по контуру шапки, да, я сейчас вижу, что я как-то ее передвинула. Именно красную часть вправо. Влево я немножечко ее сейчас перемещу. Вот так. И, возможно, чуть-чуть скорректирую там, где ушко, сделаю побольше там бежевого цвета. Ну, чтобы сейчас, когда белый мы добавим, чтобы все выглядело естественно. Белый довольно яркий слева. Поэтому тут берем насыщенный мелочек по цвету. Прям много-много белого наносим и слева. И как бы по верхушке, по толщинке белого, белой шапочки, вот этой окантовки. Именно сверху и слева. Остальное нам нужно будет сделать поплотнее и то же самое с помпончиком. Делаем больше белого наверху, так вот и по серединке. Прям довольно много туда белого пытаемся поместить. Так. Угу. Да, чтобы такая яркость у нас оставалась. Дальше здесь уже можно взять. Либо белый карандаш, который он будет менее активным, не таким ярким. А у меня вот такой вот меловой карандашик от кахинор. Видите, что он делает? Он работает как будто бы серый по сравнению с белым мелком. Ну, конечно, тут бумажка где-то еще чуть-чуть просвечивает, где-то он может вот так вот зацеплять. И другие области, черные особенно, черный карандашик, который мы намечали. И он будет работать даже как такой затемнитель на каких-то участках. Поэтому белый тоже, конечно, пригодятся, но в данном случае он будет работать как серенький. И можно с ним же объединить с красным вот такой вот контур, сделать более мягкий. То же самое с помпончиком. Я немножечко оттягиваю этот белый цвет, именно цвет мелка. Переношу вниз и у меня получается уже такой довольно объемный шарик, потому что сверху он светлее, снизу темнее. Остается только немножко его по контуру доработать. Можно попробовать чуть-чуть где-то зацепить вот так вот красного, чтобы получился рефлексик. Либо вы можете капельку даже красного туда добавить. И еще перемешать это обязательно чтобы у нас получался белый цвет туда вписанный во всю эту форму потому что он яркий и на белом как вы знаете рефлексы довольно хорошо заметно с правой стороны есть тоже рефлексик отражение светлой области на шапочке поэтому сюда можно ну, парочку таких штришочков сделать поярче и угу. И дальше, если форму нужно скорректировать, то мы снова берем белый и вот так вот растягиваем, собственно, мелочек. Если смотрится не ярко, вдруг, да, белый цвет на помпончике, либо на шапочке, что можно нам, как можно это отредактировать. Мы берем с вами коричневый карандашик. Сейчас подумаю, какой нам по цвету больше подойдет. Хочу какой-то взять относительно нейтральный. Ну давайте попробуем такую сепию от Дервинта. Можно что сделать? Вот, например, где идет помпончик. И, скажем, мне кажется, тут ну, как-то не ярко. И хочу почетче контур. Это значит, что я могу темнее сделать то, что находится вокруг. Я как бы добавляю коричневый цвет вокруг него. Затемняем фон таким образом. Именно наверху, да? Чуть-чуть. Это сейчас мы добавим карандашик поярче, а потом мы все это растушуем с фоном. Вы можете даже снова взять тот цвет бежевенький, с которым вы работали. Перемешать его вместе с коричневым. И у нас будет вроде бы тот же цвет фона, но все равно будет такой контур. Который подчеркивает, что пумпончик он яркий и белый. Но это делаем прям аккуратно. Какой-то окантовке ее получиться не должно. Да? все равно переходик он должен получиться очень мягкий. Снизу, что у нас будет, та же самая история, только наоборот. Видите, пумпончик, он все-таки в тени более серый. Поэтому, если сейчас он получился недостаточно темным, то вы можете взять и серым цветом. Добавить ему туда тень. То же самое, где-то чуть-чуть на шапке. Но шапку, вот эту фронтальную часть, я имею в виду, ее, особо не темни, да, Пускай он будет такой светящийся. Ну что, пора из нашего кролика делать более счастливого и прорисованного. Поэтому с черным карандашиком. Тут можете взять любой. У меня будет вот такой черный брунзил. Я его достаточно хорошо заточила. И что мы сделаем? Мы наметим самые темные зоны. У кролика. Потом будем добавлять туда больше коричневых, ну и в итоге немножечко, да, там осветлим, потому что все-таки он у нас не черный, а такой темно-коричневый. Так, с чего начнем проверять? Ну, во-первых, под шапочкой, да, покажем, что где-то тени побольше. И сейчас смотрю, хочется туда добавить больше белого, белого вот этого ободочка, чуть-чуть пониже. Так, и от шапки тоже будем уже смотреть, что да как. Единственное, у меня получается больше часть лба, как будто шапка больше так вот на, на верхушке да, у него находится. Но я думаю, так это сейчас я и оставлю, пускай так будет. Главное, чтобы мордочка была правильная по пропорциям, чтобы он был похож на кролика. Так, и давайте как сделаем, уточним немножко глазик. Сейчас я его сделаю прям довольно темным, вот максимально попробую туда добавить пастели. прям темно-темно, сделать его ярким, и от этого темного пятнышка мы будем уже идти в сторону. Пока что без каких-то супер бликов и прорисовки, то есть сейчас просто темный участочек, чтобы у нас появился. То же самое делаем с другой стороны. И от глазика, здесь уже можно намек на верхнее веко, показать, как здесь идут волоски. И мы увидим, во-первых, что шерсть, она более такая пушистая, выходит за контур. И то, что ушко нам все-таки можно сделать чуть-чуть пониже. Но здесь мы за счет фона да, на него капельку заехали. Пускай оно вот так сильно у меня торчит в сторону. И немножко повыше, потому что мы видим, что за шапкой мы видим его продолжение. И вот такая вот форма у нас получается. То есть оно более толстенькое сейчас становится. Внешнюю зону ушка делаю поплотнее, потемнее сразу. Так. Черный карандаш уже не супер хорошо ложится на плотный слой пастели на фоне. Но я вот несколько этапов его так добавляю, все равно чтобы он был заметен. И давайте смотрим дальше. Будет удобно, если мы темные зоны расположим сразу. И бумага серая, такой универсальный цвет, поэтому темно-серые участочки они будут как будто сами сейчас образовываться. За счет того, что я буду просто оставлять бумагу. Перехожу немножко правее. Мы видим, что над глазиком есть светло-серый участок. Его я оставляю и идем вот так тихонечко к серединке. Тут можем показать какие-то волоски небольшие, которые на шапку выходят. Дальше идем вниз. Показываем пушистость, которая идет слева от глазика. Вот так. Оттягиваю немножечко пушистые щечки в стороны. поштриховываю чуть-чуть. И здесь давайте разберемся, что происходит у нас на щеке. Вот эта зона довольно темная, где форма поворачивает. Ее я сейчас сделаю поплотнее. И будем добавлять темные участки, плотные, прямо на самой-самой темные тени. Дальше растушуем и будет у нас примерно такой вот ровный серый оттеночек. То же самое делаю с правой стороны. Тут еще очень красиво, да, вот так шерстью ходит. Направо выступает за шапочкой. Давайте некоторые волоски мы будем тоже легко выводить. И мы видим, что даже справа от шапки есть тоже несколько таких волосков. Пускай у нас будет такой максимально пушистый лобик. То же самое справа от глазика. И добавляем ему щечки еще Правее, прям вот попушистее. Некоторые волоски, по возможности, они могут быть даже такими немножко волнистыми. Поэтому все наши штришочки, они как бы чуть-чуть различаются. Мы их выводим в разные стороны, чтобы они пересекались и было вот такое ощущение небольшой кудрявости. Сделали. Также под щечками чуть-чуть снизу слева. И можно сразу, раз уж у нас такое дело с темным, посмотреть, что идет на участке тела, которое мы видим. Тоже его чуть-чуть поплотнее. И здесь намек на лапку, которая поднята у него. Небольшой кусочек такой серой бумаги образовался. Я где-то здесь не закрасила фон. Поэтому можно чуть-чуть снова фон, капельку туда вернуть бежевого немножко там еще был довольно яркий блик да поэтому можно и чуть-чуть желтенького главное чтобы красный вот этот там не испачкал наш фон у меня просто до этого видите работала на шапке с этим цветом немного красного попало. хорошо сейчас нам нужно всю эту красоту чуть-чуть разровнять поэтому я беру растушевочную палочку лучше всего не очень крупную можно взять для этих целей и ватную палочку, например. Главное нам ровно, вот так вот более плавно распределить тон, который образовался. С ней же можно чуть-чуть будет порисовать. Самый такой темный цвет, который мы добавили плотнее, он останется. А на остальных участках мы просто распределим. да, этот черный и он будет уже как серый смотреться. Бумага станет более заполненная по цвету, меньше будет вот этих точечек, которые просвечивают и будет казаться, что ну, более такая и ровненькая и гладкая шерстка. Определенная фактура, конечно, она останется. Если вы хотите, чтобы на подобного рода изображениях фактуры было меньше, то используйте тогда какую-то абразивную бумагу или псевдоабразивную, как ее еще Называют это, например, Cancel Touch, может быть. То есть это все-таки бумага, да, просто с таким покрытием. А у Pastelma это там немножко другая система, он сам по себе более плотный. И у него это как вот дополнительное такое напыление. За счет чего получается очень гладенькая такая фактура. Так, теперь снизу чуть-чуть. То, что осталось на растушевке, это мне поможет... Смягчить область снизу. Добавить и на светлые участки заранее. Такие небольшие тени. И плюс мы смягчим его спинку. Тут мы видим, что есть вроде тоже небольшая пушистость. Но она совсем маленькая. И в идеале это может быть даже вот такая вот. Плавная-плавная растушевка фон. Будет очень мягенький эффект. За счет этого тоже будет казаться, что у нас вот такая вот. Мягкая шерстка. Так. Ну что, вот такой красавчик уже вырисовывается, да, уже более похожий на себя. Давайте теперь возьмем коричневый. Коричневый посмотрите, какой-нибудь достаточно теплый по цвету. Сейчас я тоже подберу, посмотрю, какой у меня больше подойдет. Как вариант, вот такой вот брунзил можно взять. Где-то у меня был еще теплый коричневый, но я его, мне кажется, потеряла. Давайте возьмем тогда этот. У бронзилы я сказал, да, это карандаш. У карандаша хорошо то, что можно заточить вот так один раз, и потом с ним работать даже с любой степенью заточки, потому что он довольно такую четкую и жирненькую, можно сказать, линию дает. Нам это нужно, чтобы такой легкий, такой шоколадный оттеночек добавить, чтобы котик не становился... Ой, простите, чтобы кролик не становился слишком серым. Так. Чуть-чуть, да, видите, он такой больше в теплинку уходит. Тут можно даже сильно не следовать направлению роста шерсти, просто такой добавить легкий, легкий, теплый тон сюда, чтобы он стал потеплее. А если наносите коричневый карандаш и его незаметно, нужно взять что-нибудь поярче, какой-то оттенок, более уходящий в теплый. Можно какой-то более светлый попробовать, потому что следующим этапом мы будем идти уже на осветление. И белый цвет, он будет осветлять все предыдущие слои. И, соответственно, теплый момент он тоже будет делать светлее. И ну, не будет серого. Да, он все равно будет такой немножечко кофейный. Это то, что нам нужно. Дальше берем с вами белый карандаш. У меня, видите, он уже почти такой закончившийся. Выбирайте какой-то самый яркий карандашик, с которым линия будет смотреться четко. Но, скорее всего, из-за того, что слой присутствует, белые карандашики, они будут все равно работать такими серыми оттенками. Это сейчас неплохо, это нам нормально, потому что нам не нужно уводить прям в какие-то совсем супер яркие белые области. Нам нужно просто дать такое легкое осветление и прорисовку. Если получится с левой стороны ушка сделать еще более светлый контур вот здесь слева, то будет замечательно. Если нет, то просто хотя бы немножечко так выровнять эту поверхность. То же самое над глазиком. Вот эта светлая область, про которую мы говорили, такой вот кусочек, именно вот бровка, да, такая светлая, у кроликов часто такое бывает. Мы ее выделяем. Немножечко причесываем. И вот всю шерсть я тоже стараюсь чуть-чуть как бы причесать. Добавить ей нужное направление. Наш сам глазик. Его будем поправлять по форме за счет того, что белым цветом я слева скорректирую его область, чтобы он стал более гладеньким. Добавляю сюда тоже более светлый тон. И смотрим, что у нас происходит справа. Форма тут более такая острая. Все-таки, да? Острый уголочек, где мы видим слезнячок. Его подчеркнули. И здесь будет довольно аккуратная работа. Нам нужно добавить участок белка, а там присутствует прям такой голубоватый оттенок. Я возьму вот такой немного поломанный уже. Это карандаш от Малевич. В таком голубом оттеночке. И капельку буквально на белочек. Даже чуть-чуть будет достаточно. Будет такой холодный подтон. То, что нам нужно. Сейчас, возможно, где-то мы слишком уйдем в белый. Такой может быть на некоторых участках. Поэтому не переживай. Мы потом чуть-чуть с -чуть черным снова пройдемся. Дальше давайте найдем форму блика. Ее можно сначала сделать карандашиком, но потом нужно будет, конечно, уже мелком сделать цвет более такой яркий, более четкий, и чтобы блик, собственно, был заметен. Коричневый карандаш я добавлю на глазик. Мне хочется, чтобы там он был не абсолютно черный, а чтобы какой-то теплый, такой светящийся моментик там присутствовал. Что касается блика, Лучше взять достаточно яркий мелок и попробовать его уголочком, как бы аккуратненько туда его поместить. Настолько ярко, насколько будет у вас получаться, поэтому вы можете даже такую супер жирную точку сделать изначально. А потом мы сделаем хитрости с черным карандашом сделаем его более четким ну и придадим нужную нам форму. То же самое с глазиком, да, по контуру. Если есть необходимость, то мы чуть-чуть их вот так уточняем. Так, еще чуть-чуть четче снизу, раз уж мы тут с черным с вами рисуем. Вот такой вот глазик получается. Давайте черный пока оставим. Снова продолжим работу с белым карандашом. Здесь можно, используя серый оттеночек бумаги, с белым карандашиком, просто добавить прорисовку волосиков посередине. Сейчас и на фоне он у нас чистый серый, поэтому белый цвет будет смотреться более четким и ярким. Если в этой области плохо у вас работает карандашик, вы тоже можете попробовать, Добавить сюда аккуратненько белый мелочек. Либо вот так вот первый слой мы сделаем с вами с карандашом. А потом уже с мелком добавим самые яркие детальки где-то вот посередине. Чуть-чуть причесываю справа нашего кролика. И то же самое с глазиком справа. Чтобы его найти, обрамляю его таким светлым пятнышком. С правой стороны. Тут весь глазик прям можно не прорисовывать. Просто показать вот его местонахождение. И он находится в тени. Поэтому там мы не видим с вами блика. Но главное его вот так темненько заполнить. Сейчас он смотрится более ярким. Потому что ушел где-то темный цвет вокруг но потом чуть-чуть добавим черного снова для прорисовки, уже на завершающих этапах, тогда будет все смотреться контрастнее. Можете использовать тут разные белые карандаши, потому что они будут иметь разные свойства. Например, если какие-то более мягкие, вы можете с ними ровно вот так вот покрывать поверхность, создавать такой первый ровный тон, а потом с уже более насыщенными белыми карандашиками, Делать именно прорисовочку. Вот сейчас, как мы делали шапку, я с белым карандашом. Это у меня кахенур, он такой меловой карандашик, это белый мел. Он просто растушевывает, смягчает эту область и как бы подготавливает нас к тому, чтобы мы добавили туда уже более яркие шерстинки. То же самое с щечками. Сейчас мы можем со светлым цветом сделать вот такое вот разделение где мы видим полосочки те места откуда потом у нас пойдут красивые кроличьи усы это мы сделали это сделали давайте вернемся еще чуть-чуть к правой стороне потому что тут хочется задать направление шерстинкам показать как они уходят в стороны Сейчас он чуть-чуть, да, конечно, осветлится, наш кролик. Так. Угу. Где еще у нас есть белый? Побольше белого можно добавить на носик. И показать, как шерсть расходится там, где идут щечки. На щеках довольно такая яркая да, граница между белым и серым. Соответственно, вот белые участочки делаем чуть-чуть поярче. Стараемся довольно четко, ровно выводить волоски налево. То есть ведем с левой стороны в левую сторону. Вот так вот оттягиваем, с правой стороны вправо соответственно и уже до да, больше такой прорисовочки пушистой получается. обязательно делайте некоторое расстояние между штрихами, чтобы серый цвет он был там заметен. Да? снизу кстати очень интересно посмотрите какой красивый ротик идет и ниже прям вот такой линии как сердечком да он расходится. И потом волоски уходят вниз. Такой вот он очень смешной получается. У меня, конечно, все равно он выходит более суровый. Но что поделать, да? Посмотрим. Может быть, чуть-чуть еще потом его доделаем. Он станет у нас подобрее. Может быть, он и просто такой меланхоличный кролик. Добавлю еще несколько самых таких длинных, ярких волосков. Смотрим, чтобы везде была, да, такая относительная пушистая, чтобы везде были видны штришочки. Так. Сейчас возьмем белый мелок, добавим больше яркости. Посерединке. Стараюсь, конечно, более-менее тонко, но мелок сам по себе толстенький, хоть и яркий. Поэтому какие-то супер прорисовки с ним не получится, но получится сделать это по тону. Более белым, более таким светящимся цветом. Это тоже будет неплохо. Можно будет добавить, например, яркую какую-то линию, яркое пятнышко в серединку. И потом попробовать с белым карандашом тоже его как бы распределить. Вот так вот в стороны. Ну что, хорошо. Давайте снова к черному вернемся. Посмотрим, не ушли ли у нас какие-то самые темные участочки. И здесь тоже по росту шерсти обязательно. У нас слой уже будет становиться больше, больше заполнения у бумаги. Ну и соответственно линия должна тоже получаться более четкой. Но она сама по себе уже более четкой будет оставаться. Чуть-чуть тоньше вот такой вот белый контур вокруг глазика делаю за счет того, что черным туда попадаю. И вот в эти белые области я тоже добавляю как бы внутрь несколько светлых, ой, темных полосочек, чтобы за счет этого передать волоски уже белые. То есть работаем как бы извне. С темного заходим на светлые зоны. С правой стороны тоже обязательно это сделаем, потому что там уже довольно сильно так осветлилось. И наш глазик нужно чуть-чуть вот так вот увести тоже в тень. Вот глазик, который справа да, находится, потому что он сейчас такой был очень навязчивый, такой яркий. А нам его нужно сделать помягче. Ну, поэтому проверяем просто предыдущую нашу с вами работу. Выводим какие-то недостающие прядочки, волоски. И как бы так уже финально все причесываем. То же самое с разделением на полосочки на щеках. Если они где-то недостаточно конкретные, то с черным цвета мы можем помочь белому стать ярче. Черный его рядышком чуть-чуть затемнит. И немножко то же самое на щечке справа. Чуть-чуть где-то поплотнее. Так. Угу. Да, ну что, хорошо. Вот такой вот он у нас пушистенький получается. Меня немножко, знаете, тревожит моментик, что не хватает волосков, которые выходят на шапку. Попробую ярким белым мелком их аккуратно добавить. Прям вот чуть-чуть хотя бы. Мне хочется, чтобы на шапочку выходили какие-то белые волоски. Хотя бы немножко. Вот так вот попробуем. Ну, пускай так, да. И сейчас давайте еще разочек я с черным где-то их сделаю более такими понятными, прорисованными. Угу. Носик более четким тоже делаем. И что касается уже красных таких оттеночков, теплых. То, что на носике есть, то, что есть у нас там, где ротик. Можно взять на самом деле и даже какой-то красный, но добавлять его очень легко. Потому что потом, я думаю, мы все равно это чуть-чуть подрастушуем. Как раз красный будет с черным, такой более сложный бордовый цвет образовывать. И он перемешается, конечно, с белым. Так. Угу. И сейчас можно взять какой-то более мягенький белый, чтобы все это слегка смягчить. И он получился такой прям... Ближе к нужному нам розовому. Там серенький чуть-чуть добавится. И он довольно такой плавный у нас получился. Относика темную полосочку я уже сделаю чуть конкретнее с коричневым, чтобы там, ну, не черная какая-то да, линия была. Все-таки она была с определенным оттенком. Ну а дальше можно несколько таких маленьких волосков, насколько сейчас это получится, показать фактуру на щечках. Такие конкретные волосиночки, небольшие совсем. В виде точечек светлых фактуру покажем на носике. И там я бы даже тоже добавила чуть-чуть коричневого. Что мы еще хотели? Мы хотели чуть-чуть да, пожелтее сделать зоны слева-справа от носа. Я думаю, без какого-то фанатизма сделаем совсем чуть-чуть, чтобы не казалось, что он какой-то у нас грязненький кролик. Просто чуть-чуть для более такого теплого восприятия, чтобы он выглядел естественнее. Ну что, смотрю на наш нос. Капельку, наверное краснее прям чуть-чуть и этого будет достаточно а что касается усов сделаем после тела потому что они все равно немножечко на участок там животика грудки они выходят беру белый карандашик именно меловой такой мягенький чтобы он был и мы зарисовываем область уже тела получается вот такая вот мягкая подложка довольно легкая да можно даже зону лапки сейчас закрасить чтобы она стала более гладенькая такая пушистая и посветлее так Да, так уже довольно мягко все выглядит. Теперь мы снова берем белый. Белый яркий карандаш, либо белый мелочек. Смотрите, что будет более ярко у вас работать. В стороны уводим белый цвет. У меня это карандашик от General's белый. Он действительно довольно яркий, пигментированный. На него похож будет по яркости карандаши швейцарский бренда Карандаш. Они тоже прям такие как будто жирненькие и действительно яркие. Либо можно взять Кахенор угольные карандаши. В такой белой, в белом таком грифеле они находятся. ну Белые деревянные да оболочки. То есть здесь получается все-таки дерево, а есть еще кахеноры где полностью они такие беленькие вот они будут поярче тоже смотреться можно и мелочком здесь поверхность все-таки немного больше мы добавляем вот так в разные стороны торчащие волоски именно в верхней области снизу где уже там будет касаться шапочки поверхность тела там мы не будем делать супер яркий белый цвет потому что нам нужно объемчик все-таки сохранить в этой области. Если где-то плохо рисует карандаш, можно добавить ярких акцентов с мелочком. Например, с правой стороны под серыми участками я чуть-чуть больше белого сюда вот подключу. И можно где-то с левой стороны тоже, чтобы такая пушистенькая она была и все-таки светлая. Тут по возможности, да, тоже в разные, в разные стороны штрихи. Чтобы было ощущение такой немножечко кудрявой, пушистой шерстки. Теперь давайте снова к черному мы вернемся. Посмотрим, где мы зашли, например, на темные зоны. Нужно ли нам вернуть какие-то участочки С правой стороны тоже можно некоторые пряди Проверить, вот так сделать подлиннее. И остальное хорошо уже получается. А что касается у нас участка, где тело, да. Чуть-чуть яркости и пушистости на лапке. И предлагаю здесь уже взять коричневый. И сделать нам у нее такое завершение. И вот эти вот коричнево-желтые волоски, чуть-чуть их добавить. Наверное, такую прям яркость, да, с желтеньким делать не будем. Просто покажем, что там они более теплые, насыщенные вот такие по цвету. Можно даже и с беленьким будет чуть-чуть перемешать. Вот так вот где-то капельку добавить. Все равно, чтобы лапка довольно светлая у нас оставалась. Она к нам поближе, она прям более яркая. А что еще, что еще за ней более такой нейтральный мягкий фон хочется сделать, поэтому я вот с меловым белым растушую этот участок. То есть лапка более фактурная такая должна у нас оставаться. Чуть-чуть прям точечной яркости на нее еще добавлю, вот так. Отлично. Хорошо, что еще? Ну, последнее, давайте чуть-чуть белого вот сюда слева на участок шорстки капельку сделали. И пойдем уже ниже с вами. Носик тоже не удержалась чуть я сделала светлее. Давайте посмотрим на наш мешочек да? как нам его лучше всего сделать. Он у нас вот такой вязанный, довольно фактурный. и затемнения да они конечно есть, но не хочется их делать прям сильно темными. поэтому что я нам предлагаю? Мы берем белый, у меня белый меловой карандашик. С ними я эту область заполняю. В итоге она у меня получается светло-серая. И от этого светло-серого цвета мы будем уходить в более светлую и в более темную сторону. Вот первый этап. То есть вот такой у нас готов. Плюс выходим даже как будто бы чуть-чуть ниже. Потому что здесь видите через один как бы идут. Такие ряды, где-то белые, ну а где-то красные. Справа тоже чуть-чуть растушевали. Угу. Сделали. И теперь наши более темные участки. Тут можно взять коричневый карандашик. Сильно яркий не берите, пускай он какой-то будет. Ну такой довольно нейтральный. У меня это, например, Faber-Castell, оттеночек это 175. Он с одной стороны и как будто темненький, как черный смотрится, но есть у него и такой коричневый потон. Я добавляю разделение на полосочки. Их можно немножко такими волнистыми делать, чтобы они сильно ровными не получались и в правой стороне, соответственно, они становятся более узкими. Ну и то же самое с левой. С левой просто больше света, поэтому это не так заметно выходит. Дальше можно с растушевочной палочкой чуть-чуть эти полоски смягчить, чтобы не было да, как-то сильно видно, что именно здесь мы такой четкий слой карандашика добавили. Ну, Какое-то более плавное пятно нам здесь будет нужно. Ну, а следующим этапом мы идем уже на осветление. Можно взять какой-то почти что белый, либо прям белый взять. Я возьму у меня такой светло-светло-серый оттеночек от Дели Ровни. Они, ну, довольно, хочешь сказать, жесткие, но ну, средней жесткости мелки. То есть это не экстра софт, но это просто мягкие да, относительно мелочки. И здесь нам нужно будет ставить вот такие. Диагональные штришочки толстенькие, похожие на вот на косы, чтобы вся эта история как будто вот такими косичками толстенькими шла. Оставляю обязательно между этими пятнышками расстояние. Расстояние будет именно вот этого серого первого цвета, который мы нанесли. И даже уже сейчас без добавления какого-то супер белого вязаная поверхность будет становиться более похожей на себя и более такой объемный продолжаем то же самое делаем справа после этого мы добавим больше с вами яркости больше цвета белого с левой стороны чтобы у нас там было поинтенсивнее и мы видели что вот цвет именно там у нас находится я еще предлагаю на самом деле взять чуть-чуть больше какого-то голубенького оттенка, туда добавить. Потому что все-таки цвет кролика, да, белый даже, он более теплый. А вот эта вязка, она все равно более такая холодная по оттенку. Поэтому я возьму светло-голубой и тоже туда наверх хотя бы несколько штришочков. Вот так добавлю, и это будет давать уже более холодное такое впечатление от всей этой зоны. Так, отлично. Чуть-чуть можно вот так подштриховать, объединить некоторые полосочки, чтобы у нас не было сильно каких-то линий прям заметных, да, чтобы ну, такая мягкая зона получалась. Ну, а дальше мы переходим на белый. С белым уже точно ярче и прям больше можете делать нажим. Активнее будет все с левой стороны. И обязательно все будет более светлое сверху. Получается, что вы на уже светлые зоны добавляете вот такие отдельные белые штришочки. Тем самым мы как бы их подсвечиваем немного. И обязательно беленький вот такой более четкий контур сверху должен получиться с правой стороны тоже его добавляем чтобы была у нас разница между двумя поверхностями соответственно там где у нас кролик идет и где уже начинается эта корзинка нужно будет почетчик кстати сделать тень под лапой хотя бы немножко из белого можно пройтись также по левой стороне, чуть-чуть вот так обобщить эту зону, показать, что там больше света пойдет. Так, хорошо. Под лапкой тоже тень будет более такая четкая. Ну и в принципе контур, да, у лапки мы делаем. Вот так вот ее обрисовываем. И можно сделать контур у шапочки, кою у шапочки, у корзинки. Так, то же самое, где ножка, да, ее чуть-чуть вот так вот поконкретнее. Если прям уж слишком, да, где-то яркий контур вышел, вы можете его немножко перебить вот так штрихами, либо чуть-чуть добавить белого. Мы видим, что она такая пушистая корзинка. Вязаная, да, поэтому можете точечно какие-то детальки вот так вот вывести на фон. Ну, как будто она вот такая пушистая, вязаная. Чуть-чуть в стороны. Так, и серединочки немножечко еще выбрать прям самые такие ближайшие к нам, темненькие. их чуть-чуть, чуть-чуть сделать более коричневыми. Так, ну что, в принципе, нормально у нас, похоже на вязку. Если видите, что нужно где-то посветлее, то можно еще чуть-чуть больше белого добавить. Дальше предлагаю перейти уже на красные зоны с красным карандашиком. Я сначала именно с карандашом, давайте, чтобы более четко у нас так понятно получилось. Мы залезаем вот так немножечко в наши ряды. Показывая, что у нас соединяется здесь вязка. То есть идут вот такие галочки, то белые, то красные. Поэтому остренько вот так карандашиком туда зашли. Ну а дальше можно уже поровнее с помощью мелка. Заполнить красным цветом. Первый слой такой довольно легкий я сделаю также мы проходим по участкам которые между шарами идут то есть обрисовываем эту зону первый такой базовый будет очень легкий слой вот так вот нанесли теперь можно пальчиком немножечко его растушевать заполнить как бы немножко ячеечки, дальше с красным более ярким мелком, у меня видите прям такой даже покрашился, я добавляю яркий цвет слева в серединочку и вот справа, кстати, очень яркий тоже, да, рефлексик идет Поэтому сначала у нас будет насыщенный, прям яркий красный. А потом мы пойдем на, на затемнение. Затемнение лучше всего тоже делать не с каким-то прям черным, а с коричневым. И начнем мы с участков, которые посередине, чтобы их лучше прорисовывать. Что у нас тут получается? В идеале да, полосочки все-таки... Вот таким образом их продлить. Хотя бы примерно. Где-то сейчас будет чуть хуже рисовать карандаш, где меньше слой. Но вот так нам их все равно нужно обозначить с вами. А тут можете подобрать какой-то бордовый, либо коричневый мелок. Тут какой подойдет. Если коричневый, то цвет будет более такой теплый. Давайте я скажу. С коричневатым как раз прорисую первый слой, как мы делали это до этого. А потом уже можно с каким-то более насыщенным бордовым сделать. Если сильно пигментированного бордового нет, вы можете красный с коричневым объединить. Ну, тоже такое диагональное делаю разделение, особенно да, посерединке, где это будет более четко. Там, где тень будет более плотная. Вот так вот. Поэтому сильно от красного нам уходить не надо. Нам все равно нужно эту яркость будет с вами оставить. У меня есть вот такой бордово-коричневый мелок. Он тоже довольно мягенький. Поэтому с ним можно сделать затемнение. Именно серединочка. да, И вот так вот между диагональными рядами. Тут немножко меньше будет контраста. Все-таки не так, как на белом. Поэтому можете все очень вот легко это намечать. А Где-то захочется прям поярче, поярче. Поэтому можно взять либо какой-то уходящий в персиковый, либо в оранжеватый оттенок. Для того, чтобы перемешать это с красным. Добавить больше такого свечения. Это именно да, на светлой области, где у нас красный остался. Вот туда можно побольше светленького. Ну а серединку я бы на самом деле еще даже чуть сделала покраснее. Прям вот те зоны, которые рядом рядом с нами, которые посерединке находятся. То, что ближе всего к нам, оно должно получиться понасыщеннее и поярче. Так, ну что, лишнее убрали. Давайте будем смотреть. Угу. Ну да, в принципе нормально. да, Достаточно он вот такой насыщенный получается цвет. А парочку бриков буквально да, на самых светящих сезонах я добавлю. Так вот, довольно мягко, но все равно, чтобы они были заметны. Сейчас можно с карандашиком, с красным, показать пушистость таких вот волосков, которые выходят на фон в одну, в другую сторону, чтобы было видно, что это у нас такая вязаная корзинка. И можно будет переходить к шарам. Есть такой красноватый оттенок справа, но я, наверное, его проигнорирую. Можно только вот чуть-чуть где-то, то, что на пальчиках красненькое осталось, чуть-чуть добавить. Ну, такой для похожего такого впечатления скажем так на фоне угу. давайте будем делать шарики причем начнем слева направо так нам будет удобнее всего чтобы поверхность получилась блестящей начать нам нужно с какого-то более плотного оттенка например это может быть какой-то вот такой коричневатый то есть цвет именно тени на золотых участках шаров Сейчас первый вот так вот попробуем. И потом по такому же принципу мы будем делать все остальное. Нам нужен будет яркий желтый. С ним мы будем намечать основную форму вот этих кружочков. Которые находятся там вот на шарике. Которые такие выпуклые и они очень блестящие. Темный цвет, который мы нанесли, он будет как такая подложечка. Да? Теперь нам нужен прям ярко-ярко-желтый. Также вы можете ставить самые яркие блики, прям острой стороной мелка. Главное, чтобы цвет наносился четко, вот так вот контрастно и ярко. Вот так. Угу. Если где-то слишком... Да, четко сделали, можно чуть-чуть растушевать. И даже на каких-то зонах сделать темный цвет поплотнее. Тут главное правило, чтобы у нас эта зона была прям контрастной. Были яркие сочетания темных и светлых. Можно наносить и белые блики, особенно рядом с желтенькими их ставить. Тогда будет вот такой вот дополнительный блеск но здесь смотрите по цвету, да, потому что какие-то шары они больше, более золотые, желтые, например, как два левых. Тот шарик, который у нас вот справа, он все-таки более такой серебряно-медный, я бы даже сказала. Что касается участочка снега, не настоящего, да, немножко, который идет за шариком, он придаст шару более четкую форму поэтому мы можем его сразу добавить вот так пушистенько да и при необходимости еще где-то сделать шар вот так вот круглее так Ну что, хорошо? Следующий можем уже чуть-чуть с большим разбором так сделать повнимательнее, потому что видим мы его больше. Наносим коричневый. Размешиваем, проверяем, чтобы форма у нас оставалась вот такая кругленькая. Можно чуть-чуть вниз зайти, потому что там еще будет у нас наноситься снежок дополнительно. Теперь с помощью коричневого карандаша мы давайте будем смотреть на рисуночек формы, которые там образуются. Я предлагаю первые слои сделать с такими полосочками как вот мячик да, когда мы делим пополам на ровные полоски. А внутри находится. Вот такие кружочки, которые дальше мы будем подсвечивать яркими мелками. Они не будут все прям вот так слишком заметно по контуру, но чтобы нам понимать, да, куда нам яркие оттеночки наносить, мы вот так вот разметим. Дальше берем на желтый и добавляем его в те кружочки. Которые мы сейчас наметили. Вот так. Стараюсь довольно аккуратно делать. Но если мы все-таки чуть-чуть будем куда-то заходить, тоже не страшно. Потому что даже за пределами вот этих золотистых кружочков мы видим, что там тоже есть такие вкрапления. Да? Блестящие, яркие. Вот первый слой готов да? этого достаточно нам будет на что еще стоит обратить внимание то что по краям вот эти шарики как бы кружочки они более мелкие потому что форма там поворачивает это значит что вы можете острой стороной мелка сделать ну, более такие плоские формы как будто штрихами более длинными и то же самое сверху вот так вот аккуратненько как будто пунктирной линии такой и обязательно с объемчиком потому что края не абсолютно гладкие а они имеют ну, вот такую вот как округлую формочку да это мы сделали с вами то есть основные такие зоны готовы дальше давайте будем ставить на наших кружочках самые яркие блики я выбираю те кружочки которые ко мне поближе Ставлю туда блики. Причем, видите, с правой стороны есть такой участок с бликами, и он есть с левой. А посередине кружочки, они как будто бы более плотные. Так. Белом ставлю блики на желтый, чтобы они еще стали поактивнее. Вот так. Таким образом у нас нет какого-то слишком белесого цвета, да, и желтый он тоже загорается и становится более ярким. Хотелось бы еще, знаете, более в такой теплый оттеночек чуть-чуть добавить нюансов, поэтому посмотрите какой-нибудь такой золотистый уходящий мелок, вот его тоже можно будет чуть-чуть сюда подключить. Работа такая довольно точечная получается довольно аккуратная у нас должна быть можно и какой-то вот светло-желтый который мы тоже уже с вами использовали тут самое главное чтобы мелки оставляли яркий оттенок контрастный иначе вот такого прям супер блеска у нас не получится так ну что наш шарик засветился и можно то же самое, да, чуть-чуть по контуру его давайте проверим, чтобы он был поровнее. Где-то какие-то зоны можно сделать более контрастно, подчеркнуть его чуть-чуть по контуру. И какие-то более темные участки тоже чуть-чуть затемнить. Так он будет еще ярче выглядеть у нас, и прям будет таким блестящим-блестящим. Там, конечно, они более м, такие гладенькие, скажем, кругляшки, да, у меня <свят> более объемные получились, но так тоже смотрится ничего. Давайте делать следующий шар. Следующий у нас будет уже не таким теплым, поэтому нужно будет уже другие оттеночки туда подобрать, но начнем мы также с коричневого. Здесь получается по полосочкам. Да, такое ощущение, что они идут вот так вот прямо. Более прямо. Потом чуть-чуть поворачивают. Ну, сделаем примерно по такому же принципу. Чтобы они вот так вот уходили. Тут у меня контур какой-то не очень четкий вышел изначально. Поэтому я проведу коричневым по контуру шарика. Вот, чтобы его вот так вот определить, чтобы он у меня был более ровным. Дальше мы намечаем тоже кружочки, как они идут. Делаем разметку, ну хотя бы приблизительно. Ну и главное, в центре по бокам, да, они все-таки будут такие поменьше, буду становиться как будто ну, овальчиками такими. С карандашом можно, ну даже либо с мелком, тут посмотрите, что будет удобнее. Самые темные места на кружочках, где они присутствуют, их закрашиваем коричневым, либо коричнево-серым оттенком. И следующий цвет нам нужен какой-то уходящий в такой бронзовый. Здесь подойдет коричнево-розоватый такой нейтральный оттеночек. Можете взять какой-то серенький, да, можете чуть-чуть уходящий в розовый взять. В любом случае, чтобы он не был таким открытым, ярким, как то, что мы использовали до этого, да, чтобы он не был очень желтым или оранжевым. Первый слой да, мы вот так вот сделаем более легко. По серединке будем вообще меньше добавлять светлого оттеночка. Сейчас я в вот такие пробные кругляшки поставлю и посмотрим по цвету нужно ли будет какой-то еще нам оттенок туда добавить поэтому первый слой такой довольно нейтральный получится по краям даже чуть-чуть можно вот так вот смягчить и растушевать Серединку мне хочется покоричневее, поярче сделать, ну и потемнее тоже заодно. Вот так вот вернуть больше темного. Так, все лишнее убрали. Тут можно к черному, либо коричневому карандашу перейти. И я предлагаю немножечко прорисовать на серединках темные участки. На самых таких выдающих сезонах хотя бы. И добавить между полосочками еще слой таких затемнений. Это пока ну, такой средний тон у нас. Да, без, без бликов пока история получается. А дальше давайте мы возьмем светло-желтый. Какой-то нейтральный. Чтобы он был не такой насыщенный. Но блики все равно нам нужно поставить с вами ну, довольно яркие по возможности. я начну с левой стороны потому что тут они действительно очень насыщенные получаются особенно да где-то часть вот между серединкой и левой стороной. Ну и на окончании шарика делаем то же самое как и в предыдущем его вот так немного подсвечиваем, ну, как таким пунктирчиком сейчас если по форме чуть-чуть будем как-то усложнять сделаем еще контур. так это мы сделали давайте с правой стороны то же самое добавляем блики так снизу проходимся. И тут уже с кругляшками работаем, заполняя его не весь, а только ну, подсвечивая какую-то часть. Потому что те темные зоны, которые мы сделали, их нужно будет сохранить, чтобы они блестели там максимально. Это мы сделали и можно, например, взять, я возьму карандашик, вы можете взять карандашик либо мелок, мне нужен более такой розоватый оттеночек. Я дорабатываю зону снизу, делаю ее более такой в розовенький уходящий. С правой стороны я вижу довольно яркие красные, красно-рыжие даже рефлексики. Тоже их добавим. Без рефлексов нам никуда. Снова нужно будет доработать вот здесь коричневые самые темные участочки посерединке. Они все вот как-то теряются от светлых. И разделение между кружочками тоже чуть-чуть подчеркнем. Останется нам расставить дополнительные блики. Это сделаем как и с желтым, так и с белым. Сейчас я могу прям вот точечно даже попадать где-то между кругляшками это для того чтобы было больше блеска уже по всей поверхности шарика так добавили давайте капельку белого теперь то же самое на самые яркие зоны где был желтый мы добавляем остренько ярко белый Угу. Так. Ну что, вроде бы хорошо. Сейчас я смотрю, мне просто вот хочется еще прям какого-то порозовее снизу добавить. Поярче. Ну, чтобы, знаете, как будто более такой вот в медный чуть-чуть. Или как вот в розовое золото такой оттенок уходил. Вот примерно таким образом будет хорошо. Ну, такой практически последний этап. Сделаем почетче контур у шарика. Добавим тоже как таким пунктирчиком линии вот так по кругу. У меня не получились так близко расположены друг к дружке. Но ничего, и можно за счет красного тоже, если где-то зашли, с красным цветом скорректировать. Вот так, чтобы он стал более ровный. Ну что, второй шарик, третий точнее, мы с вами сделали. Давайте пойдем дальше. Дальше у нас будет уже... Он будет чуть попроще, да, потому что мы начнем с того, что сделаем его единого цвета. Шарик. Здесь нужен будет какой-то таракотовый либо красно-рыжий мелок, с которым мы заполним всю основную форму. Обязательно, чтобы какой-то красный такой моментик тут присутствовал, и потом его растушевываем. Вот так. То есть, да, такая красная подложка. Сделали. Дальше теперь нам нужно добавить, будет, оранжевые и различные желтые. А перед этим давайте такой моментик, чтобы было нам удобнее. Берем коричневый. Коричневый тоже с какой-то легкой такой краснотой нам не помешает. Берем его. Делаем контур сверху и слева получается вот так затемняем также слева из коричневого можно будет чуть-чуть точнее сделать вот шар который находится левее да потому что он у меня такой достаточно широкий что-то там вышел вот то есть вот наш шарик мы обозначили теперь мы берем оранжевый с ним делаем поярче зону посерединке теперь берем желтый делаем то же самое то есть находим участки где у нас пойдут с вами самые такие яркие блики Пока что он будет гладенький. А дальше нам нужно будет добавить, конечно, вот эти яркие светящиеся точки. Мы их добавлять будем по принципу, как делали и вот эти кругляшки, да, слева. Только тут у нас их будет больше. Но зато это будут просто вот такие вот точечные движения. Сначала с ярким желтым. Как раз он вместе с этим красноватым подтоном будет давать то, что нам нужно. Есть еще один способ. Таким образом будет более, ну, более мелкие такие будут. Блестяч, блестящие. Напыление в общем, будет более блестящее. Давайте я его тоже покажу. Для этого нам понадобится резак. Можно с помощью резака чуть-чуть вот так вот счищать. Ну такой, да, экспериментальный способ. Чуть-чуть вот так вот счищаем слой пастели. Получается у нас такой как, ну, насыпь такая, да, довольно яркая. А дальше это можно нам припечатать с помощью бумажки, кальки. А на самом деле с помощью, ну, любой поверхности, даже вот с помощью малярного скотча, вам покажу. То есть мы проходимся по этой зоне и как бы впечатываем это в слой бумаги, прокатывая. Если сейчас так базово сделаю, очень легко и все. То есть мы можем потом подуть и все равно все остается здесь на месте. Есть еще вот такой способ, да, он более быстрый. К нему вы можете и сами потом спокойно добавить какие-то дополнительные, да, точки, которые будут добавлять еще больше блеска. Я хочу побелее добавить, чтобы было посветлее все-таки и поярче. И может быть каких-то, ну, вот таких золотистых тоже. Можно и с помощью насыпи взять и добавить Именно насыпь разного оттеночка. Главное, чтобы он был такой яркий-яркий, новогодний. А, и по поводу контура, да, момент, да, чтобы выделить этот шарик, было бы неплохо, если бы мы сделали фон чуть-чуть полегче и посветлее. Поэтому с помощью беленького я немножечко вот так вот растираю фон, который находится. За шариком, потому что шарик я хочу чуть-чуть выделить. И выделим его в более темным на фоне более светлого фона. Не обязательно с белым, можно и со светло-желтым. Но главное, чтобы просто он был такой, фон посветлее, чем шар. Вот так вот капельку какого-то розового добавлю. Тут уже дополнительные такие оттеночки, да, пошли. Остается нам сделать светящуюся, блестящую точнее, штучку, на которой шарик крепится к елочке. Угу. Вот так немножко желтого я снова добавила. Ее делать довольно просто. Первый потон можно использовать тоже желтенький цвет. Дальше можно добавить белого из с черным либо с коричневым, в общем, с каким-то довольно темным, мы рисуем аккуратненько контур, четко показываем, где у нас идут темные зоны, они в виде таких вот как бы прямоугольничков, квадратиков, присутствует там рефлексик красный, да, отражение всего того, что находится вокруг, и дальше с помощью яркого мелка, можно светло-желтый взять либо белый вы проставляете вот так вот ярко блики, довольно ровно стараемся это сделать. Если первый слой не очень ровно получился, то вы просто подрисовываете, делаете форму более четкой, с тем же цветом можно слегка пройтись. По шарику и вот ему дать тоже более такое четкое обрамление отлично ну что сейчас добавляем снег это будет наш завершающий этап это будет делаться довольно легко и обязательно чтобы он был немножечко такой хаотичный и пушистый вот так вот выходим на участке шаров Возможно, да, он где-то перемешается, даст какой-то дополнительный оттенок. Это ничего страшного, потому что такое может в реальности тоже происходить. Будут рефлексики, поэтому белый цвет, он может быть не каким-то абсолютно белым. Это нормально. Главное, чтобы ну, сохранялась такая яркая граница вот белого цвета до наших шаров. Ну, чтобы красиво было по форме. Вот так прям легко-легко, чтобы он такой пушистенький получался. Заодно какие-то неровности на шарах, если что, можно прикрыть к нижней стороне. Я начинаю так растушевывать. Предлагаю сейчас, что нам сделать? Проверить где-то моменты на кролике, если нужно, да, какие-то зоны сделать более четко. Также сделать с темным цветом усы брови. Брови у нас пойдут темные. Там несколько, да, вот так добавляем. А усы, они в основном пойдут белые. Но их тоже стараемся довольно легко. Не обязательно делать супер четко, супер ярко. Настолько, насколько, да, возьмет ваш карандаш и главное чтобы на темном фоне они у нас были заметны лучше сделать чуть меньше чем больше не переборщить так вот довольно аккуратненько чтобы они получались по возможности такие тонкие и четкие какие-то легко можно вывести на глазки прям несколько но немного вот так проверить еще остальные пушистости что еще сейчас можно сделать капельку где-то белого на самые яркие области вот так дальше проверяем все вместе с черным цветом темные волоски темные зоны добавляем если нужно где-то можно бровки там чуть-чуть подрисовать ну, то есть уже такие дополнительные мелочи мы доделываем отдельные волоски тоже вот так можно чуть потемнее с глазиком поэтому все проверяем вместе вот такой вот милый кролик у нас получился работы кто подписывает обязательно подписываем это можно сделать в правом нижнем уголке вот так ну что Красота! У нас получилась настоящая новогодняя композиция с кроликом в такой корзинке и еще с елочными шарами. Я надеюсь вам понравилось рисовать вместе со мной и мы увидимся с вами на следующем уроке. Пока-пока!